Скоро в декабре этого года состоится премьера долгожданного и многообещающего продолжения первой трилогии «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сугдеи», которая состоится 17 декабря. Но зритель обязан знать некоторые детали и факты перед просмотром квадриквела «Возвращение в прошлое». Впереди осторожно спойлеры, что только эти детали подогреют ваш интерес. Спустя 200 лет... Действие событий хода исторического времени, в которой очередной раз вмешается Дмитрий Дятлов, Сергей и брат Дмитрия Дятлова, будет происходить в V веке, ведь первый фильм «Возвращение в прошлое» показал средневековые времена в III веке. То есть, второй фильм показал нам 229 год нашей эры, где Дмитрий Дятлов убил князя Марона, а первый — 230-й, в котором Дмитрий Дятлов убил Эксериума. И действие исторического хода истории, в которое вмешаются современники — Пятый век, спустя 200 лет после победы над князем Вемороном Синих фениксов будет две штуки. Синий феникс, кристалл синего цвета и могущества и легендарности, который был анонсирован этим летом 2020 года, тоже будет в фильме. Но не обошло стороной тот факт, что синих фениксов, таких кристаллов, будет две штуки. То есть один будет настоящий, которого Дмитрий Дятлов и Боин возьмут из пещеры, а второй будет подставной, фальшивый. Боин... Серый маг Боян, новый персонаж, возвращение в прошлое, тоже появится в новом фильме Но он как и в фильме, как и в русских народных сказках, колдун и волшебник Но в квадриквеле он будет серым магом То есть одновременно светлым и темным магом, балансирующий между добром и злом Вернется Сутиктат И даже в Квадриквеле не обойдется без старого друга из второго фильма Возвращение в прошлое Судектата, приемного сына Иксериума, главного злодея первого фильма Возвращение в прошлое. Естественно, он не появится в самом фильме, зато он появится в сцене после титров, в которой также будет сказано, что будет в продолжении Квадриквела Возвращение в прошлое Сокровище Тавриды. Дмитрий Дятлов Временной Парадокс. Дмитрий Дятлов, главный персонаж франшизы «Возвращение в прошлое», также, естественно, будет в квадрикуле. Но на самом деле, в самом сюжете он не будет настоящим. Он будет временным парадоксом. То есть сам Дмитрий Дятлов отправил своего клона проекцию, свое сознание, в 2021 год. А сам в конце исчезнет, но сам по себе потом вернется. Принц Варяжский. В квадриквеле «Возвращение в прошлое» также появится и новый персонаж. Принц Варяжский, который приезжает в Сугдею в 5 веке, чтобы свататься с дочерью консула Сугдеи. Принц Варяжский тоже будет как наполовину злодеем, наполовину героем. И он сам является правителем и другом Руси. Ведь во втором фильме «Возвращение в прошлое» был князь Вамарон главным злодеем. В третьем фильме, в начале третьего фильма, был князь Лемри Первый, который был убит пентазиотами, рыцарями врагами. И еще раз Ильтимберн был главным злодеем. А в квадриквеле Возвращение в прошлое небольшим преобразом в Эмарона или Мрея I наполовину злодеем, наполовину героем станет принц Варяжский. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите другие ролики. Пока!